Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. <звы> Блин, какая запутанная история. Здравствуйте. Ну, доброго вечера. Меня Егор зовут. А вас как? Юлия. Рад знакомствовать. Навзаим. Как ваше право? Все добре, дякую. У вас как справа? Тоже хорошо. Тоже хорошо. Вы дома? дома? В квартире у себя находитесь? А -а -а. До батьки приехала. Все добре. А где хозяева? Батьки відпочивають, сплять, вони в цей час сплять, в принципе. Я в цей час не сплю. Понял, понял. Вы, звідки? Недалеко от Санкт-Петербурга. Город Новая Ладога. Еще раз, будь лавка? Город Новая Ладога. О, это да. Я понял, это да, Бо трохи не понимаю. Ленинградская область. Угу. Вы красивая. Дякую. Ну, прям серьезно. Без лести. Дякую, мне дуже приятно. Вам же больше 21, но меньше 27. Мне 32. Ого! Вы прям супер красивая. Дякую. Вы прям... меня так женщина не водила. У вас дети есть? Да, сын 10 лет Ого! А вы так прекрасно выглядите А, потому что в одежде Ладно Я извиняюсь, если это показалось грубым Но вы все равно красивая Тем более для... Я не знаю, как как теперь уже выкарабкаться? Блин вы, вы меня просто изначально поразили своей красотой. Я уже сейчас начал себя захлебывать своими же этими предыдущими шаблонными фразами. Я просто до этого какие-то... Мне уже приятно, <говорит> дякую. Да у меня просто до этого какие-то... Ой, все, я поплыл. я поплыл. Я поплыл в вашей красоте. У меня просто 17 заготовок, вот <говорит> эти мои, мои методички. Мои методички уже закончились. Ну скажите, что у вас есть супруг, и вы счастливы. и вы, вот скажите. Вот это. Я разлучена 4 лет, а -а -а. уже, как разлучена. Так у меня в жизни все, все очень Ребенку... хорошо. Ребенку 10 лет, да? да. Замужен... Сыну Сину 10, 4, как разлучена. А, то есть было еще... Муж нынешний не э, воспитывает ни родного ребенка. Э, у меня просто нету мужа нынешнего. А, я просто заблаз с мужем, и все. И... Блин, какая запутанная история. И там ничего запутанного, я просто сама воспитываю своего ребенка. Да, я не. Все. Когда? Все. Короче, я все понял. Украинская мова придумана для того, чтобы э, российских лавеласов запутать. Вы сейчас так сексуально поворачиваете волосы, поглаживаете их, это я знаю этот прием, я психологию изучал, чтобы взять меня в оборот. Я забираю вас, вашего мужа, и там, если будет, то еще ребенка от предыдущего, предыдущего брака, и у нас будет счастье. Вы вербов. Короче. Вы женщина. А, а, муж. Вот, наконец-то на русский перешла. Ну, давайте я по фактам. Так, муж. Сейчас давай паспорт начнешь показывать. Муж, муж бывший, муж бывший. Да, с которым я уже 4 года как официально разведена. Так. Уже женился. Ну наконец-то смысл а, а, начинать а являться. Женщина, урожавшая ну, это женщина, а не рожавшая девушка. Так. Ну, ну... Я не знаю, как он женился, я её не, не видела, я так, не, так, не так, знаю Ты женщина, ты рожавшая? все, ты женщина Ну, такая я с ним 4 года назад развелась, он там тихо, на какой-то новой женился Тихо, все ты. Нормально. Ты, ты лей мне мёд в уши, ты сейчас начинаешь Так, все друг с другом развелись Ты где сейчас? Всё, никто, ни, ни никто ни с кем не общается Всё, никто ни с кем не общается да. Отлично. Ну проще простого вообще. Никаких запутанных историй. Так, вот смотри, ты сейчас сидишь на какой-то кухне. Где ты? У родителей. У Приехала родителей. в гости к родителям. К, баб... к бабушке сижу на кухне, да. Город какой. Нормальные люди в этом, наверное, вот Да, да. Центрально. Куда ты ушла?